Где-то год-полтора. И у меня сейчас у друга пятерка уже два, и он ее купил в полуубитом состоянии, типа Ну mm. это, знаешь, как пользоваться, честно говоря. Вот мне бы сначала узнать, как пользоваться этим самолетом вонючим, я не могу взять чек. Ждите на финише, алло. Эй! Алло! Алло! Блин! Ну вот это реально, короче, заткнись, катись, ..Ну конечно, мы не молчим, но все равно. Ну, люди, я тут сваливаюсь, алло. качусь, Ой. как хрен помиг кто Здорово, с вами Снэмикс, Морд, это Гдашенька, это Спуск Это Заткнись, Катись, это Спотифай, вон там колоночки, всем здравствуйте Еще раз Вот, Ребята, он как-то жрет Жрет, что-то поет жру? я Олег не Чебиренко Кстати, классное Чипиренко. время суток вот и погода О, а это кстати, что? я даже ничего не менял а! я думал это какие-то эти Эмблемки, а, вот... а это Слышишь, а это какое-то говно это, кус... это куски дорожек я не знаю Нет, ну, там короче, вот спортив... красивые, светящиеся, а, светящиеся. Ребят, кто, кто подписан на подписку Spotify? Напишите в комментариях Мне вот э, интересно будет, кто вообще ну, пользуется Spotify И вообще, чем вы пользуетесь? Ну, кстати, Пишите в комментариях Я, кстати, как-то а, думал папа, по подписочку <свят> Я же говорю, жрет <свят> Я хотел себе, кстати, как-то подписочку сделать Либо YouTube, либо пока у меня был айфончик на айфончике Apple Music, но что-то так и не пошло. А сейчас у, тебя что? у меня сейчас временно китайский, Xiaomi. Но он, по крайней мере, лучше, чем был мой iPhone, потому что но iPhone у меня был у всех, а 5s. Понимаешь, у меня был 5s? Это же просто, это древность. Зато живет лучше и работает, чем Xiaomi. Ну, хз, вот он у меня был, короче, 3 года, наверное, может, 4. И все, он, у него батарея уже перестала совсем держаться. Ну слышишь, он не превратился знаю, в у стационарный. Меня была пятерка э, полтора года, и до меня ею еще пользовались где-то год-полтора. И у меня сейчас у друга пятерка уже два, и он е купил в полуубитом состоянии. И типа нормально mm. Ну Но это, знаешь, как пользоваться, честно говоря. Вот мне бы сначала узнать, как пользоваться этим самолетом вонючим. Я Боже, не могу что взять чек. Что это за ДЦП? Ой, не ДЦП, а как оно называется-то, я забыл. Децибел. А, блин, я не помню. Что-то Ксия, Ксия какая-то. Что? Ну, Ксия. Да-да. А, блин! Самолет, Оп. ты конченый. А. Привет, конченый. Ты конченый? О, это же блисто, по-моему. Что, Компакт. О, она у меня еще и красивая, что? Или она у всех ставит. такая красивая? -у -у. Она у всех, это штюнинг такой Это не блист, а ты чего? А, это monkey она... food Это monkey food да? Не, ну да. в смысле, я про ну, саму тачку Тут такое говно дальше и... будет, слышь, f 1 забывать не нажимай Забывать не нажимаю да, да. Я очень круто сказал. Тут пока что что-то. Ребята, снимите лайки Сереге обязательно, без этого ну никуда нельзя и подписывайтесь на его канал. Ну и на мой тоже можете. Ой. Я рванул. Чего нифига себе там на чем валите? что за микро Я еще не на чем, я еще на блестиманке, кстати, последний. Блин, такие вкусные печеньки. Были, да? А? Как брать чек-то, а? На этом я рванул. Это, это самый невозможный, блин, самолет, понюх. А! А! О, может я докачусь? О, докатился. Mm -hmm. На Армалдой. Что это? Откуда вообще этот грузовик? Это с какого нибудь этого подполья? Как он-то называется? -то? Аэропорт. Нет, не аэропортная. Это что-то другое. Ну дурак, я типа взорвал, прикинь Случайно, братан, не Нормас. хотел Базар, слушай Блин, а в смысле, Адамаскин на первом был, я сейчас на четвертый, я еду за ним угу. А, ну Прикольно. у него тачка-то, он уже поменял Он уже на этом, на автобусе, который около этого кин кинчика стоит Майк, Майк. руках у них у всех истерика, это пак-пак-пак Меня сосед бесит Джон, он, кол... он колотится в стену в мою стену, В моя стена, что он ее бьет? Поэтому ты так тихо говоришь, боишься, что он тебе бьет? Нет. Я, я боюсь, что он пробьет стену у нас, и ко мне займет. Ну ничего, побухает вместе, а чего нет? Да. Ребята, но да, блин. если что, я пить не, не надо, пить плохо и вообще да. вот это вот. Можно только чуть-чуть и по праздникам. И, а и вообще не может. Да, и только Сережа с ним, который... Да, если вам есть 18. Если вы такой же усатый, Да, да. Если вы такой же... Я усатый. Ну, я знаю, я поэтому так ты и сказал, так, Балер. А ты знаешь? Ты знаешь, что усики пропускают усики. я знаю. Поэтому Нет. я их не еще Да, поэтому ты мне об этом только что рассказывал Тут просто это Ребята до записи очень Интеллигентуальный, так сказать вопрос. Интеллигентуальный Между собойчик Разговорчик Прямо такие Про девочку. Про девочку. Про глаза красивые Про рыбу вкусную Про рыбу вкусную Ребята, кто понял частный юмор, напишите э, в комментарии. Но э, этот юмор слишком частный. Да. Не частый, а частный. Cha частный. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Ой, а, а еще тут что-то вообще эпилепсия какая-то. Ну, а, вой, да, я вспомнила. Я думал, что за Рексия, Рексона, Мэн. Это эпилепсия. Что? Кто? Что? Что ты хочешь? Ананас. Пошел на юг. Пошел на юг. Он закатился. Пошел ты на юг. Слышишь, слышишь, в обратку потом это сделать что получится там? Ну, то самое получится. Ну, Да попробуй, сделай. Мне интересно, как там это слышится. Давай еще расскажу. Ну, кстати, будет упор прям на и краткую. Давай я сейчас вот так скажу. Кстати, я тут уже потихоньку готовлюсь. Ну ты же понял, что за тебя будет сделать, да? Вобрат, конечно. Наоборот. Конечно. Но только главное не забудь. Я что говорю? Я вот уже потихоньку готовлюсь к вас воз... не себе, к возможным стримам. <къех> Есть же такая штука под названием стримдек, на которую можно всякие штукенции на кнопочки забить. Звучит как рекламная интеграция. Ну, к сожалению. За <связывая> не заплатили. Мне никто не платит, да. не непроплаченная съемка. Жалко, да. Серегу. Ребята, если вы хотите, чтобы Сереги платили так же, как и вам, подписочку оформляйте. <связывая> и тогда будут больше ресурсов, и... будет новое оборудование и. и твою мать будет. И контент. Да, и все будет. Ну, понимаете, да, я думаю, деньги есть и контент лучше есть. Вот. Mm -hmm. Это как бы взаимовыгода года, взаимовы года. Денег нет, да. контента нет, интереса нет, смеха нет, а нет. Когда ты нет, меня убил, А недавно, кстати. Только что Пошел я, кстати, третий, третий уже стал. Блядь. Я был четвертый. Да, четвертый. я Я был четвертый. Я люблю тебя, мой Оп, лучший это человек. кто -то? фига тут чел еще все еще на этом микрогрузовичке а валится. Ты слышишь, так красиво выглядят с мигалками. Ну, уже поздно. А как это сделать? Ну ладно, что сказать А как это сделать? Снова я напеваю Снова говорю так. А ну а что у нас сегодня с Spotify? А вот для этого мы Этот как он? Недобустер В смысле? Ааааа Да, да, я стосер реально что, это какой-то слишком частный юмор да нет, а кто знает, вы... тот поймет Если вы Олег Бустеренко, то пишите в комментариях, что ты Олег Чипиренко Ой, Сергей Чипиринг. Пепер Чипир Серега, Пипирон. ты пробовал Чафир. Кто? Чифир А, Чифир, не Нифига, чем он светится? Кстати, да Ты же знаешь оригинальный этот рецепт Чифирка? Нет А я вот знаю а что-то использовать нужно, чтобы гамонку создать? Яичко. И внутрянку своего яичка. Все очень просто. Для чифера. Что-то надо. Для чифера? Ну блин, я просказал рецепт, но я могу его запикать. Давай, давай, мне интересно. Ну главный рецепт это это что? А не Ой, до... фу, уже противно. Да. Чаек Пиек И ты фильтруешь что? через носок Нифига. Да что за херня А носок какой, тухлый должен быть? Естественно Серьезно? Ж... Тюремский напиток Не, серьезно Серьезно Не, прям сейчас вырву <laughs> Я пошел готовить, да? <laughs> <coughs> Не, реально, фу да. Ну блин, типа... Да. Крепкая штука, он должен еще неделю настаиваться. Он вставляет. Ну, блин, после него тебе однозначно будет намного бодрее и, блин, заряд энергии О, на реально? два дня. После тухлого ну, носка да. будет бодрее. Ну, через тухлого носок ты фильтруешь, чтобы ты х... не попали. Нифига себе. В Серега Бодров позавидует. Именно. О, чел вышел, у него что-то не получилось. У него не получилось выделку. <къем> Блин, я не знаю, на записи слышно будет, не слышно, как тут колотуха Ну я не на записи тоже не будет слышно, как он вот так вот делает, да? Почти, не, он не так, он один хороший такой хлесткий удар. А чё, а чё он? Мне в Я не знаю. Ну а ты это Может быть, кстати, еще на балконе у меня там досочка есть одна, она болтается. У меня ветрюга вообще дичайший. И снег сегодня будет. О, хэппи безды, в смысле, новый год. хэппи Bizды, новый год. Ой, там пацан сейчас финиширует, походу. Чего? Ждите на финише. Алло. О, я на этом. Блин, я на баги. Блин. Ждите на финише. Алло. Эй! Алло. Алло! Блин! вот это реально, короче, заткнись, катись, Ну, конечно, мы не молчим, но все равно. Я тут сваливаюсь, качусь, как хрен по кто. На людей мало, да, кстати. Ну мы и так их ждали, блин, 20 минут 15 минут Даже Вот Просто посмотрите, что пишет Я удивлен, что он вообще пришел А, ну кстати, у меня чек-финиш А, ну тогда финиш, ирой Что-то как-то коротенько Ну сейчас у меня типа тачка и финиш А вообще Иногда А, кстати, транспорт с этого Как это херня называется С подземелья, короче Я не помню, как это называется с, а, с бункера вот да вот это вот штука дрюка это как его иногда то надо а, козел иногда mm -hmm. нужно заглядывать в описание там бывают ссылочки на этот на social club их до этого пару раз было все <laughs> но типа добавлять и в друзья типа будешь с нами играть и меня тоже идем на да. <связывающие> да, кстати, у Морта я уже обещал обещал для месяцев, пригласов 3. местов мало, да. А у меня места дофига, у меня там пара-тройка друзей, из которых бывает в сети я? вот только Морд и. и <связывающие> а нет, в последнее время в онлайне только ты и там кто какой-нибудь этот. Никитас. О, <связывающие> не, не он. Кто-то, короче, я не помню. И я а понял, что нет, у меня, у меня в друзьях есть. Нет Да, а? нет. да? А? Нет Нет ну, Я же а, знаю, а, не друзья на друзьях. Это знаю. вот Ботаник на вот этом Говорит, что он зашел, зашел и я такой, А, ну да, он зашел Нет Это был что значит? Влад нет. Который три шестерки У меня нет никакого Влада Или не Влад. Я не помню, зовут, как зовут Но не Адамашкин Его зовут Адамаскин. Адамаскин. Нет Это раз, Ответить. а два Вот на вот этом говне да, кстати, Че, Я, <бы> спрашу, давай, я давай, тоже не могу пройти Потому что на позицию. этой а на говне невозможно А, Пойти. он умер, слышишь? Да я вижу убил. Ти тидаун, Ти даун. Серега я, я тебе позицию отобрал, можешь финишировать Ну хорошо, а. мне бы спуститься вниз Для начала я вижу, вижу. Ничего, ничего. Это вообще Unreal Я ему еще дам по жопе Саламалейку мой Малекум салам. Э, а чё его развал? А, смотрел? На блоке а. не на, как он на япончик <laughs> кинул? А, нет. Подожди. А, это невозможно, понимаешь? <laughs> Малекум да, Блин. Как эта штука выворачивает он... в бок? В смысле? Не, ну в, в, в плане, что может врезался там кто-нибудь во что-нибудь? Вау, фига вот этот предатор, вот этот вот валит Я тупо на тормозах, короче, сейчас валю и она не тормозит Я сдох Джин, никто типа не прошел вот это крыто? Оно не проходит, знаешь? Я тупо жму на тормоза Я понял Я кондуктор И что-то не получается Я сигналю будто талибан Я буду тошнотить Здесь будет ускорение. 100%. Кого-кого? На монтаже. Сфиниширует, смотри. О, Серега, привет. Здрасте. Да ну нафиг, я не хочу так проходить. Я постоянно выворачиваюсь, меня перекручивают, я И какой нибудь в бок улетаю. Да слышь! Смотри. Это Если Финиширует. ты не сдохнешь, ты лакирок. А, ну ты уполз в бок. Не, а чё? Она, она, она стала разгоняться просто я так. Просто тачку а, да я-то тоже умею, но иногда это говно не И контролируется. Прошелся, да ну тебя нахер. <смех> <смех> <смех> Пожалуйста, засовись. Перед самой платформой. В предпоследнюю плашечку врезаться. Ну, это можно? Вообще? Лах, лах. Да е да в бок скидывай. Ты понимаешь, ее в бок. Блин, мне вот чуть-чуть осталось, меня уже даже в самый последний обогнал. Кто тут есть? Ну, блин, остановись. Остановись Бэби Бэби, бэби, бэби, бэби, хэ Athena Ббэби, бэби Нихрена Бэби, Я как-то focused Sun Star Ту-ту-ту-ту-ту Бэби, Да, я наконец-то дополз Хроник Блин так, много блака И это катана Эй, не финишируй Не финишируй Он обидится Do, всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Морта Все ссылочки есть в описании Всем удачи, всем пока